Такие вот трактора. Естественно, про надежды здесь говорит не о чем. Здесь как бы. Э, как мы видим, здесь вообще мастерской как таковой здесь нету. То есть люди покупают, они на них ездят, только масло сюда приезжают менять. Ну, масло смазывают там вот это по этим сам И они говорят, что даже мастерских здесь особо внутрь никто ничего не залазит, потому что это ни к чему. Тут уже все настроено с завода и все работает и так. Ну, сказали, что ну как мне вот этот продавец сказал что 5000 часов эти трактора спокойно работают при должном уходе то есть 5000 часов вполне нормально без всяких проблем потом уже ты там сам смотришь там может быть что-то там надо подкрутить заменить там вот а так при смене масла фильтров и там всяких скажешь смазывать смазывать если элементы там надо шарниры и так далее то есть оси это порядке вещей там написано в инструкции когда что делать это все легко также по цене ну естественно по цене тут все сразу скажут ну вот тут блин трактора какие-то нереально дорогие но что вы хотели это японские трактора новые причем это не было естественно новые мало кто покупает в россии да и в японии как бы покупает но в японии покупает их как бы фермеры у которых деньги есть и они на тракторах особо как скажем ну, не заморачиваются, то есть они покупают любой вот открытый там, потому что у них не жарко, не холодно там особо э, и катаются на нем круглый год вот, а закрытый, естественно стоит дороже, вот так вот, например открытый вот такой 23 как сказать лошадиных сил -сильный, сильный трактор э, стоит в районе, по-моему двух с половиной где-то, да, двух с половиной или 2 миллионов йен вот такой, вот такой вот 25 лошадиных сел закрытый с кабиной стоит около 3-3,5 миллионов йен. Вот такой вот. Ну, с культиватором, естественно, со всеми делами там все в комплекте. А вот такой вот, значит, побольше, который NTA High Speed там 34. Насчет 34 я не уверен. Но вот 28 до этого я смотрел там у них тоже стоит, тоже если high speed брать, около 5 миллионов стоит вот такой вот. Ну потому что, как я вам уже сказал, все эти самые стекла, всякие там, да, там, ну, внутри там тоже всякой кучи электроники, там, наворотов, то есть очень все дорого это стоит. А по А по, скажем так, функционалу все то же самое, потому что на автомате ну, на автоматической передач вы по поле ездить явно не будете. Это только для дороги там. В поле работать на механике всегда. Вот. А, например, под, под, подключение доп. оборудования тоже как бы оно на всех одинаково здесь как бы. Ну, единственное, что у японцев, конечно, там, ну, под разные мощности разные культиваторы разные. Ну, это все это понятно. Но оборудование для каждого модели есть и без проблем можно найти. Можно как бы найти запчасти, и все, как бы в Японии это вообще проблем нет. Даже новый двигатель, даже если вы, например, будете покупать его с завода, там, ну, под заказ, вот, новый двигатель стоит, ну, допустим, даже вот на этот, 400 тысяч ен новый двигатель. Вот это в рублях где-то 200 тысяч рублей стоит новый движок. То есть 400 тысяч то есть это где-то 15% от стоимости трактора Двигатель. То есть, как вы видите, что... Основная цена идет не за двигатель, а за вот эту электронную начинку, вот, это там то, что функции там разные. Ну, в принципе, и все. Что еще тут показать? Ну, вот такой вот небольшой 22-сильный сэки есть у них. Потом, возьмите, наверное, на улице покажу здесь у них, который рабочий, на которых они тут работают. Вот, пожалуйста. Скультиватор небольшой. Открытый вот 25-сильный трактор. Ключи все здесь, как здесь даже никто не заморачивается, никто не вытаскивает. Прям. Вот там вот у них техобслуживание делают. Тракторов, Но уже старых в основном. И вот этот как его называют? Кун? Кун его называют, О, все забывает назвать, кун с ковшом, ну, вот. вот этот кун, значит, на тут, например, самый даже такой простенький, стоит миллион почти в Японии, поэтому не каждый себе может позволить этот кун, вот так вот, ну что, пойдемте посмотрим, что -то. так вот еще вдоль проезд. это вот вся техника на техобслуживание, вот им привезли, и даже вот на таких мелких есть номера. У кого есть номера, они по дорогам катаются. У кого нет номеров, они, соответственно, не могут по дорогам кататься. а То есть ездят только по полям. Вот такой вот желтенький есть. Такие вот риса, рисосажалки. Вот рисос, рисособиралка. Комбайн, скажем так, мини даже вон такие вот есть с огромными колесами. А. Ну, как вы видите, новые модели здесь и не пахнет, но новые трактора сюда и не привозят. Привозят только те, которые уже там бэушные, уже сколько им лет. Так вот. такой вот интересный культиватор это вот конкретно все фирмы и секи это фирменный магазин фирменный салон Здесь только эта техника. Больше другой никакой нету. И не обслуживается другая техника. Как мы видим, в основном стоят риса сажалки и риса-собиралки на техобслуживании. Тракторов как таковых особо нету. Вот, интересная техника тоже она. Это вам не машины, конечно, и не мотоциклы. Но все равно, я думаю, кому-то будет интересно узнать, как же все-таки в Японии с этим дело обстоит. Вот даже вот такая мини-сажалка есть. Вот, пожалуйста. Вручную тут. Первая, вторая. Скорость нейтраль. Да, есть все-таки в Японии есть тоже такие же магазины, садовые техника. Ну, я вам так скажу. Ну, найти данный магазин, вот найти данный магазин очень сложно. Это это не Токио, и далеко не Токио. И Это где-то, вот я сюда заехал, это в Канагаве, то есть ближе там, там к полям, то есть там, где есть сады, есть огороды. А в Токио магазинов таких вы не найдете. И в пригороде токио в том числе поэтому если вы все таки то есть как бы хотите в японии посмотреть посетить такие вот такого рода магазины какие-то садовые техники то вам придется поездить примерно там хотя бы вдоль окраины там канагавы где-нибудь около часа-двух поискать в принципе как у меня и вышло вот так вот ну вот такое вот небольшое видео, видео из магазина садовой техники в Японии, Исеки, вот видно. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, а если какие-то остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. С вами был Дэн, до связи!